Я тебя уже заждал. Бравда, я тебя тоже заждался. Привет, Всем привет. Как ваши дела, как ваше настроение. Сегодня у меня необычно, необычно. Посмотрите, все просто. Подпишись. Да, обязательно подпишемся мы на тебя. Я вошел в образ. Вошел в образ. Да. Решил немного поиграть вот так. Вот. Надеюсь, что вам понравится. Да. как бы. Решил войти немного в образ. И мы сегодня сделаем продолжение, да? Мы же из дома вышли с вами, да? Так. Да, я сохранился здесь, и нам нужно просто выйти в город. Так, осмотрите на улицу в, в поисках помощи. Мне бы у меня лут какой-нибудь найти еще. Помогите мне! Помогите! За мной котится большой ну, клоун. Внимание! Объявлена эвакуация. Всем патрулям немедленно покинуть город. Все районы фарму заполнили какие-то товары. Вероятно, это связано с опытами на военной базе. Сейчас военные уволят последних выросших от городского госпиталя. Потому что медикаментов там почти не осталось. Ух ты, там Внимание. есть дубинка. Так, мы, ну, значит, берем дубиночку. Похоже, стоит попробовать поискать Помощь в больнице Где эта больница? Ух ты Ох, ёки-пакер Меня сейчас сожрет, так Так, а что-нибудь с него выпадает или нет? него ничего не выпало. А здесь можно сохраниться, смотри. Давай сохранимся. И я, я же не знаю, куда идти, куда, куда, господин. У меня опять. Пять патронов Шесть, семь Господин Куда идти? За мной гонится злой кулон Кто-нибудь, подскажите, где здесь больница? А больница, похоже, что не здесь. Это возможно. Он еще один, я вижу. Так, мне срочно нужны патроны, ребят. А! А! Я слу слышу, слышу, как они бегут. А, их двое! Достижения монстры не пройдут. Я напоминаю, что я играю на харде. Здесь аптечка. А как пользоваться аптечкой? Пользоваться аптечкой. Нет. Подожди, мы сейчас найдем, как пользоваться аптечкой. Как, как выбраться, где больница, елки-палки. мне все хотят сожрать клоун, монстры О, патроны для автомата, а где автомат? для дробовика все не то нужно искать дробовик Автомат? Может здесь что есть? Я вижу монстра. Долго он не прожил? Долго он не прожил? Как ваши дела? Как ваше настроение? У меня все хорошо. Мы живем потихоньку. Выросли немного. Да, 142 до 142. Это уже приятно. меня это, Меня это радует. Мне срочно нужны патроны. Очень близко нужно подходить. Так, что здесь? Как посмотреть карту? Как, как посмотреть карту? А, все. Так, мне, мне нужно куда... Где, где больница? Госпитал, да? Будет по-английски как-то так. Ну... Я думаю, что это вот эта больница. Значит, нам надо в эту сторону. О, боже мой. <свист> <свист> <свист> я счастлив, что я нашел биту, но если я так буду играть, то я, скорее всего, помру где-нибудь опять. Так, здесь вот какие-то патроны опять для ДВК. Очень мало для пистолета. Нашел патроны для автомата. Но автомат к сожалению пока еще не нашел было бы здорово найти автомат так ну получается смотри сейчас, сейчас мы посмотрим на на карту может быть так я вернулся на то место откуда пришел Я вернулся в начало Мне нужно найти госпиталь Ну я думаю, что вот этот госпиталь, ребят Потому что больше у меня вариантов нету. А как сюда пройти? Здесь же стоит Может при помощи шрифта нет? Так, М. Мы можем обойти, то бишь вот так как-то пройти. Давай попробуем. Сейчас мы попробуем, у нас есть вариант. Если я не путаюсь, то это госпиталь, но там... не написано, что это хоспитал вот это меня очень сильно пугает так, текущее задание вот еще раз так Так, мы можем... Вот, еще что-то есть. Что-то я упустил. Нам нужно найти больницу, да? О, блин. Я сейчас погибну. Сожрали. Меня сожрали. Нам нужно найти госпиталь. По карте я не знаю. Кто-нибудь видит госпиталь? Госпиталь на надпись. А. Мне походу вот сюда нужно. Это мне сейчас по вот этой улице и вот так. Да, вот на эту мне улицу нужно, по этой улице. Не сожрал мне опять. Где ты? О, а, там двое! Опять у меня 4% Мне нужно бежать отсюда Просто бежать и все Так, по этой По этой получается... Где-то вот здесь должен быть госпиталь. Заперто. Мне нужно найти госпиталь, елки-палки. У меня 3% жизни. Я потратил очень много аптечек. мне пройти ну, вот единственное то что вот вот здесь как- то нет нет чекпоинт Все, вот, вот, вот, вижу Мне, значит, в эту сторону и вот сюда Я правильно иду Получается, прямо? О, боже мой Главное добежать до госпиталя, ребят У меня 4%, но. Я боюсь рисковать. Вот он, госпиталь. Как? Как туда вой... войти? Так, ну мы знаем уже, где госпиталь. Знаем, где госпиталь. Мне нужно попасть на вот эту улицу сан А потом на вот эту. Вот мне вперед. По сути. Выбежать на Карлсон стрит. Как? Где обозначение? Мне нужен на Карлсон на Стрит, да, это вот Я сейчас по, по, Пробегу по Сансир О боже мой Попробуй убежать от них Блин, ну почему ты? Карлсон стрит. Карлсон стрит. Карлсон стрит. Я же добежал до больницы. смотреть где я так похоже что я назад бегу она сюда боже мой ну по крайней мере я от них убегаю начал От них можно убежать Не завязывать с ними драку И все, можно спокойно бегать от них Черт Куда? Куда мне бежать? Похоже, что вот он Госпиталь, но ну, я не знаю, это госпиталь или нет? Скип любопытно. А как туда попасть? Как попасть в больницу? Это и есть госпиталь или как? ну-ка, надо, надо посмотреть по карте, нет это не госпиталь, госпиталь, вот, боже мой, это на... челлен... челлендейл... эй, пф. это не госпиталь, это крематорий, елки палки как попасть на челлендж? ай, ай... Посмотрим, чекнем здесь Подожди, меня здесь, э, скорее всего, не, не будут трогать хм. ну, Вот сейчас, э, смотри, я тупик, в тупике Где-то здесь должен быть ход Где-то вот вот здесь должен быть выход На больницу Но ну, я не пойму где Я кругами бегаю, ребят Ай! Где эта больница, елки-палки? Я сейчас все видео буду искать больницу, серьезно. Это вот э, крематорий я нашел. Я думал, это больница, но это крематорий оказался, елки-палки. Может, это больница здесь где-нибудь Карлсон стрит. Давай попробуем. Может быть нам в эту сторону, может я путаюсь в навигации, как в Москве, елки палки Словно я очутился в Москве, и вот ни одной бабульки нету спросить, куда идти, бабулечка, уважаемая. Как пройти до госпиталя, боже ты мой. Кроме монстров, у монстров даже спросить нельзя, где госпиталь. Черт, ну вот, ну, как бы, это самое я даже не знаю где госпиталь то боже то мой может быть я в, дом... в доме каком нибудь крематорий я нашел блин Кроме крематория, точнее либо кладбище, либо что-то еще... Я не могу найти ничего. Я уже осмотрел все здесь. О боже. Может здесь... эскип! эскип! <!ının> тут какая-то... была... надпись пришел елки палки где этот госпиталь постучаться в каждый домик тут монстров то три штуки всего здесь прохода нет я бы может быть прошел через этот через крематорий и как бы проблем не было бы возможно я не знаю позвонить ему ну, вот как я думаю да, вот где у нас перегородка как-то там пройти потому что мы по сути вот вот находимся где госпиталь, вот он ну вот он по карте госпиталь мы с вами бежим по вот этой улице. Вот он, крематорий. Прямо... Если бежать, вот так, прямо, прямо, прямо, прямо. Прямо. И получается вот сюда. А сюда не получается. Надо мочить его. вот написано как бы типа чекпоинт и а смотри вот в чем фишка фишка то была в чем елки-палки и так чё что, что что дальше мы попали в госпиталь нет мы попали на ту сторону Я больше пробежал, больше искал его этот госпиталь. Боже ты мой. У меня 16% жизни. Здесь э, немерено этих монстров. Монстров просто немерено. Беги. Беги, мой друг. Ну бери. меня возвращает в госпиталь да я мог лучше это сделать но... не заморачиваться на эту всего 16 процентов у меня поэтому я не буду заморачиваться останавливаться ради патронов я не вижу куда мне чего мне Аптичка. Есть! Аптечка! Аптечка! Аптечка! Аптичка спасла меня! Где госпиталь-то боже ты мой? Да жаль нет машины очень жаль Мне прям как как пить она нужна машина это так мы здесь еще не были с тобой а это место откуда я вообще начал. Я просто смотрю, нам же попасть теперь надо в госпиталь или куда? Что нам делать, вообще? Дальше какое задание? К сожалению, подсказку не могу. Так, давай сюда, прямо. Попробуем прямо. Вот, наверное, скорее всего, вот он, госпиталь. Я все обойму садил в этого монстра Так, подожди Нам нужно найти госпиталь он, Госпиталь находится... вот он буквально сзади меня получается где-то вот он ну как в него попасть а, так, так все так все быстро Я чувствую себя, Рэмбо Тут куча монстров, ребят Я уже это чувствую Здесь очень много монстров Где он? Так, еще один монстр я здесь погибну Потерплю дома, согласен. <смех> <смех> Это, наверное, до стяга, потому что, ну, туалет грязный. Что, что нам нужно сделать в госпитале? Понятно. Может, <свят> естественно, из меня врач, как не знаю кто, балерина. Почему фонарик? Фонарика нету. Найдите записку на ресепшене. Так, подожди. Мы же были на ресепшене с вами. Так, ресепшен у нас получается где? Вот здесь. Вот, она записочка-то. Так, нужно попасть, наверное, в кабинет 217. Точно. 217 запасная лестница. Нужен ключ. Лифт, лифт у нас не работает. Нужного предмета нету. Ну что, придется пешочком подниматься как-то. Здесь должен быть э, по любому лестничный марш, как и в любой больнице. Лестнич... Лестничный марш. Ты где? Нужно искать лестничный марш. Ключ за подснеглой лестнице. Отлично. Вот я его искал. Аптечку мы подобрали еще одну. Нужно ее использовать, потому что у меня очень мало жизни. Так, а где? Вроде бы здесь. Чего? Нет? А, вот. <looking> Отлично. Мне игра очень понравилась. <Last story> Ух ты. немного покоцали нам нужны патроны потому что я так думаю что здесь очень много дробовик бы найти а потому что это нам не поможет Что садить э, патроны? А, -а, а! Где ты? похоже подожду здесь и пожалуй Фу. мне прямо сама хардкорность такая хардкорность это вообще классно Нам нужно попасть в кабинет 213 ты помнишь да там 217 Фух, я я уже боюсь а ты 20 процентов жизни, и сейчас будет встреча с Клоуном, скорее всего. Тебе не убежать от меня! Похоже, мы по, по месяцам. Нет, нептун. Причем здесь нептун. Мир уже плохо по планетам побеждал, короче. А! Меркурий, ну да, планеты. Меркурий еще раз. Что? Выход тут, выхода вообще нету. Выход не рядом. Фу. Здесь можно сохраниться нам. отлично ну что я подобрал ключ от кладбища теперь скорее всего нам нужно пойти на кладбище да? есть ключ от кладбища. у я, я кажется понял, кто наш герой-то. Смотрите кабинет главного врача. Я вроде бы осмотрел его кабинет Если вот тут только. я знаю, кто наш монстр. Это врач. Так, что дальше? Тебя нет нужного? Как нету? А что за предмет мне можно с? Забрать. Да, я понял. Городское кладбище. Ну, скорее всего, это крематорик где мы уже с вами были. Так, а как как мне вернуться? Я уже не помню, вот как отсюда выбираться. И то, что фонарика нету, у него очень удобно. Ну давай, используем, наверное, подсказку. Ха, ну да, я так и думал. Ошибаюсь ли я или нет? Здесь нету выхода, нету. прям фонарика плохо нету ужасно ходить в потемках когда ты ничего не видишь так вот здесь какая-то дверь была да полный назад Хотя запутаться здесь очень легко. Так, ну что у нас там получается, в принципе, 45 минут. Давайте на сегодня все. О, о, боже мой, подожди. Подожди. Я, я с этим не согласен. Я был совсем не согласен. Так, так заканчивай. Подожди, он меня опять мочит. Я так. так. так нечестно. Так нечестно. Ладно. Давай по-другому. Где ты? Нет, нет, нет, я правильно вышел. Мне надо полностью покинуть этот э, самую э, территорию и пойти. На кладбище. Да? Да. Так, мы смотрим. Нам нужен. Скорее всего вот этот крематорик Где мы с вами были Мы это сделаем с вами, с вами В следующую серию Надеюсь эта серия вам понравилась И на этом я закончу Друзья мои Поэтому я думаю, что 45 минут достаточно будет вам посмотреть это видео. Встретимся на следующей неделе уже в воскресенье. С вами был Вадим Картавый. Вы были на канале Картавый Компани. Огромное спасибо вам за просмотр.